Сегодня мы обсудим аксессуары, которые на вес золота. Ну ладно, может я немного преувеличиваю, но они действительно стоят своих денег. Начну этот список, пожалуй, с ручных клиперов для носа. За цену в 25 долларов этот маленький девайс будет служить вам всю жизнь. Да ну, слишком дорогие? Тогда купите себе электрический клипер за 10 баксов. Почему же этот маленький девайс стоит своих денег? Господа, вы переписывались с девушкой последние несколько месяцев и наконец вы добились свидания. Вы же не хотите упасть? в грязь лицом, когда она, приблизившись к вам, увидит черный лес, который растет у вас прямо из носа. Это устройство всего за пару минут в неделю решает эту проблему. А проблема есть, господа. Поэтому позаботьтесь об этом. Далее в списке простой тональный крем. Да, господа, я говорю о мужском мейкапе. У вас важное собеседование, По или у вас видеозвонок с девчонкой, в которую вы влюблены, а у вас была только переписка. И в этот день вы обнаруживаете огромный прыщ прямо на лбу. Он выглядит как третий глаз. А может у вас раздражение, которое появилось после встречи с бывшей прошлой ночью. Вот в чем дело, нет ничего плохого в том, чтобы замазать изъяны, которые ударяют по вашей уверенности. Хотя я понимаю, что многие из мужчин никогда не притронутся к тоналке. Но достаточно ли вы мужественны, чтобы воспользоваться армис? Это классические духи и они относительно недорогие. Но или вы хотите пахнуть, как сосновый лес. Аспин – это отличный аромат. Но или вы хотите что-то новое, о чем мало пока еще кто знает. Тогда это Cool Water Wave от Дэвидов. Да, вы слышали о Cool Water, но Wave это другой аромат и он очень доступный. Или если вам нравится Пола спорт, но вы хотите что-то более сильное, попробуйте Quorum Aqua. Друзья, в некоторых своих видео Антонио рассказывает про книги, которые сильно повлияли на его жизни. К сожалению, многие из них не опубликованы на русском языке. Но с главными идеями этих и других книг,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 Да вот эти не совсем уж и дешевые, но посмотрите на часы Сейка. если вы покупаете Rolex и другие элитные бренды. Может вы и знакомы с Сейка? тогда у вас есть все шансы добавить в свою коллекцию очень хорошие часики, но всего за пару сотен долларов. Все еще дорого, тогда посмотрите на Orient Бомбина. Это классические красивые часы, которые принесут вам комплименты. Да, они, может, легче царапаются. Просто следите за ними, и они смогут прослужить вам десятки лет. Все еще не по бюджету? Тогда обратите внимание на Casio Royale. Ладно, они не так называются. На рынке так много крутых электронных часов за 15, 25, 35 баксов. И да, они стоят своих денег, вы будете получать удовольствие каждый раз, когда будете проверять время. Потому что, когда вы знаете время, то вы будете осознаны, вы будете пунктуальны, тут целая вереница плюсов. Я уже делал видео на эту тему, просто поверьте, носить часы – это очень прекрасный опыт. Далее рассмотрим защитные чехлы для часов. Да, возможно, вы не потратили тысячи долларов, но даже если вы купили часы за 50 долларов, то вам хочется о них позаботиться, чтобы они вам прослужили подольше. Почему же не обзавестись защитным чехлом для сохранности часов во время путешествий? Почему просто не надеть их? Ну, некоторые путешествуют с несколькими парами часов. Поэтому вам нужен хороший кейс, куда вы можете их положить, чтобы они не царапались. А как насчет заводки часов? Но на чистоту не всем парням нужен такой аппарат. Если вы помните фильм «Доктор Стрэндж», то видели у него такой кейс. Да, это красиво, но он нужен только в том случае, когда у вас есть коллекция механических часов, на которые требуется много времени, чтобы заводить. А если вы решили себе купить заводку для часов, то стоит уяснить, что есть различные вариации. Некоторые дорогие, по 500-700 долларов. Кстати говоря, дорогие заводчики часов не всегда означает, что они лучше, чем дешевые. Да, они сделаны более качественно и выглядят симпатичнее. Но, тем не менее, дешевый аппарат тоже справляется с задачей. Да, если ваша коллекция часов стоит сотни тысяч долларов, тогда вам захочется купить и красивый заводчик, который сделан специально для ваших часов. Но для парня, который только начинает, купить более дешевый аппарат вполне нормально. Далее обсудим дешевые бритвы, а точнее дешевые электробритвы. Я храню эту бритву в своей машине, она там уже лежит лет 20. Да, я менял батарейку, но зачем мне это? Потому что если мне потребуется быстро побриться, то эта бритва отлично справляется с этой задачей. Я не пользуюсь ей каждый день, но раньше, когда я был лейтенантом и мы выходили в город на вечеринки, а затем в три утра надо было возвращаться на дежурство, я брился на ходу прямо вот этой вот бритвой. Она отлично делала свое дело как минимум для того, чтобы сделать обход. Кстати говоря, за 30-40 долларов вы можете купить себе отличную безопасную бритву. Наверное, звучит дорого, если сравнивать с картридженой бритвой. Но вот в чем дело? В этой бритве вы заменяете дешевые лезвия, и она может вам прослужить всю жизнь. Я бы не стал брать самые дешевые, а скорее бы взял золотую середину. Честно, за довольно короткое время вы вернете себе деньги, если откажетесь от этих бритв. К тому же от них появляются прыщи, раздражение, волосы растут внутрь. Если научиться пользоваться безопасной бритвой, она сохранит вам кучу денег в долговременной перспективе. Следующий дешевый инструмент, который сохранит вам деньги – это хорошая щетка. Это щетка для замши. Она не просто сохранит вам денег. Вы также сможете следить за своими вещами из замши, выводить легкие пятна, так вещи вам прослужат дольше. Есть еще и другие виды щеток, например, вот щетка для ногтей. Потому что если вы идете на свидание, то вам не хочется, чтобы у вас были грязные ногти. Вот щетка для обуви, я использую ее для всей обуви, когда хочу почистить ее от пыли. Это щетка для блеска, она отличается по цвету, таким образом я их различаю. Далее щетка для одежды, это дешевая сетка и она поможет вам сэкономить на химчистке, если вы после каждого раза будете вот так вот проходиться по одежде, по пиджаку, убирая грязь, пыль и крошки от еды, поэтому Использование щетки после каждого раза поможет вам сохранить одежду и сэкономить денег. Мы обсудили щетку для ногтей, но у многих парней нет даже самого простого набора для ухода за ногтями. Парню у вас обязательно должен быть такой, а желательно иметь два разных набора для ногтей на руках и отдельный для ног, чтобы не передавать бактерии. Так что парни у вас должны быть острые инструменты, чтобы вы могли постричь ногти, убрать кутикулы. Набор не обязательно должен быть дорогим. Да, в более дорогих наборах можно ожидать более качественные инструменты, но я за то, чтобы у парней были хотя бы начальные базовые инструменты. Далее в списке простой хлопковый платок. Его можно использовать как карманный платок, а можно просто носить в заднем кармане. И если кто-то чихнул или поранился, вы можете его предоставить. Мне нравятся белые, потому что они универсальны. Наличие платка говорит, что вы подготовлены, так что да, используйте такой вот простой белый платок. Вешалка с широкими плечиками. Если у вас хороший пиджак или рубашка, то вам точно не хочется, чтобы у вас появились вот такие соски тут на плечиках. Поэтому купите себе вешалку с широкими плечиками. Они не такие дорогие, но убирают вам головную боль, которая появляется из-за вот этих вот сосков на плечах. Следующая недорогая вещь, которая сэкономит вам много всего – это простой ютюг с паром. Если вы сами себе гладите одежду, то вы можете сэкономить тысячи долларов в год вместо того, чтобы пользоваться услугами химчистки. Видите все эти отверстия? Это означает, что у него есть функция пара. Вы, наверное, привыкли гладить вот так вот с паром. А что, если просто сделать так, чтобы пар выходил и отпаривать свои пиджаки, куртки, свитеры? Да, если вы знаете, что вы делаете. И не стоит отпаривать напрямую, вы можете гладить свои пиджаки? Только Используйте дополнительные слои ткани, скажем хлопок, между утюгом и пиджаком. Так вы можете разгладить складки и сэкономить денег, когда вам надо будет выглядеть круто.